Построение схемы простого зарядного устройства зависит от принципов заряда, а именно от ограничения тока заряда и ограничения напряжения заряда. Большая часть зарядных устройств обеспечивает заряд только постоянным током. Простые бытовые зарядные устройства различаются в основном конструкцией. Чаще всего они питаются через трансформатор от сети 220 вольт и обеспечивают выпрямленный ток с невысоким уровнем его стабилизации. Схематически. Зарядные устройства, как правило, выполнены с регулировкой значений тока заряда, что обеспечивает продолжительность заряда по индикации встроенных стрелочных или светодиодных приборов. Зарядить аккумулятор доступно любым источникам питания, характеристики которого, в зависимости от его выходной мощности, позволяют подключать в качестве нагрузки тот или иной аккумулятор. Изготовить самостоятельно простой индикатор тока заряда аккумуляторной батареи доступно каждому желающему, извлечь из этого нехитрого устройства огромную для себя пользу. Схема настолько проста, что кроме высокоэффективного оптоэлектронного ключа не содержит никаких сложных элементов. Коротко о оптоэлектронном реле КР293КП4. Данный прибор является сдвоенным однонаправленным МОП-реле с низким выходным сопротивлением. Роле содержит инфракрасные светодиоды, драйвер со схемой ускорения выключения и кристаллы МОП-транзисторов. Оптическая связь осуществляется посредством полусферического воды. Как работает устройство? Вход оптрона подключен к плюсовой клемме зарядного устройства. И плюсовой клемме аккумулятора. Ограничительным резистором, на котором падает напряжение, в данном случае является плюсовая цепь, которая, как правило, при работе с аккумуляторами имеет определенную длину. При надежном контакте в клеммах падение напряжения в этой цепи достаточно для срабатывания оптоэлектронного ключа. Соответственно, свечение светодиода сигнализирует ток заряда, и по мере нарастания заряда свечение исчезает. Подбор резистора RZ производится в зависимости от напряжения подключаемого аккумулятора с целью ограничения проходящего тока через светодиодный индикатор.